<свят> О, не не жилы, Такой же О, остается. А а это девочка, мальчик. вот настолько вырастет. игрушка. игрушечный. игрушечная И сколько стоит такое вообще? Они Вот, это Вот, да, не раз, не и немного. молодо. это украли. посмотрите. да,